Всем привет, это канал Драстрим Ведущий Аннигилятор. Мы начинаем цикл выпусков по игре калибр, потому что Wargaming частично снял ограничения и мы можем поделиться с вами своими впечатлениями, а также видео из игры с закрытого бета-тестирования. Первое видео у нас пойдет про то. Какой интерфейс у игры, что где находится, для чего это надо В следующем видео мы разберем немножко оперативников, их способности, прокачку и тому подобное Ну и последнее видео у нас естественно будет геймплей, в котором мы покажем как все происходит в реальности Ну а теперь разберем немножко нашу казарму и первое, что нас встречает, это наш оперативник. Естественно, этот оперативник уже прокачанный. У нас он более будет более стандартный рекрут, который у нас, например, возьмем вот этого рекрута. Вот такой вот рекрут у нас будет. Слева мы увидим тот персонаж, тот оперативник, который мы выбрали. Его спецспособность, его жизни и, соответственно, его выносливость. Также есть персонализация, но ее лучше посмотреть на более прокачанные оперативники, потому что у стандартных... Нету настройки на данный момент персонализации Что это такое? Персонализация это выбор цвета камуфляжа Маски А также бронежилета То можно сделать его полностью черненьким То есть можно взять оружие, сделать тоже темным Кстати можно приблизить Кстати заметьте как детально проработано все вооружение И смотрите есть потертости в тех местах которых по факту человек больше всего натирает мелочь все-таки мелочь но это дает такие маленькие нотки красоты помимо всего прочего в персонализации есть у нас эмоции эмоции например извините так получилось там досада разочарование там ты сумасшедший кстати очень по-моему будет актуально можно поиграть в камень бумагу но в принципе в бою на это времени нету но все равно маленькая чищуща такая есть кстати, не смотрите на оценник, который здесь есть в золоте, потому что это все предварительно, это все заглушки. Также у нас есть ликвидация. Ликвидация это когда мы добиваем противника, но это уже мы разберем в другом видео. Например, последнее объятие это кардах и злой хирург. Все-таки очень интересно сделано. Далее что мы видим? Далее мы видим это наши резервы, которые мы можем брать с собой в бой. В бой можем брать только один резерв. Более детально мы их разберем уже, естественно, в видео про оперативников. И также у нас есть прокачка. Это прокачка уже, естественно, готового оперативника, да, очень мощного. А есть оперативники, естественно, стандартные, у них прокачка более мелкая. Ну, это разберем, естественно, в видео про оперативника. Ссылочки, конечно, мы оставим чуть ниже. Что мы еще видим на нашей главной странице В нашей казарме Здесь мы видим количество золота, которое у нас есть Количество серебра, которое у нас есть Можем перевести золото в серебро Напоминаю, это все предварительно Не обращайте внимания, все-таки ЗБТ И ценник еще не установлен В этом окошке мы можем наблюдать Какие задания у нас есть Это составное задание, которое дается Например, ну, там дни на 5 ну, Сроки, естественно, поменяются Идут разные награды они выполняем одну ветку, вторую ветку, третью ветку. Если мы не успеваем, естественно, можно все это продлить за нашу игровую валюту. Что мне очень нравится, на данный момент доступна не только награда в виде серебра, да, ну, валюты, но также в виде золота, которое можно будет использовать для покупки эмблемок и разных оперативников. Очень классно. Дальше идут ежедневные задания, которые периодически меняются. Неизвестно какое выпадет. Например, у меня выпало выйти в бой штурмовиком победить в режиме против ботов, которые я уже выполнил. А также выйти из строя вывести из строя оперативника и игрока. За это все мы получаем соответственно нашу игровую валюту. Но если нам какое-то задание не нравится, мы можем нажать сменить. Первый раз это все бесплатно. Вот получили задание заработать опыт 10 тысяч опыта Окей, выполняем, получаем, не нравится Нажимаем, меняем, все классно Действительно интересно Есть такой режим у нас спецоперации И для него есть определенные задачи Тоже соответственно со сроком действия Что такое спецоперации Сейчас расскажу немножко подробнее У нас есть несколько режимов игры Первый режим это против ботов Где мы вчетвером командой а кстати напоминаю, команда из четырех игроков Которым может быть только один снайпер Один пулеметчик Ну естественно один медик И конечно же один штумовик Только определенное количество игроков определенного класса Дальше идет у нас режим против ботов Здесь уже более жестко Дело в том, что за ботов у нас получается игровая ценник все как вы видите 50 Когда мы играем против уже таких более накачанных ботов Мы получаем награду 200 Но здесь уже вносятся нюансы Здесь уже чуть меньше времени Дается Здесь уже выстрелы по союзникам наносят урон Ну и соответственно Награда достойная Но могу сказать, боты действительно жесткие И несработанная команда И даже иногда сработанная команда Не всегда может победить противника Это, Блин, тут боты реально классные Мне нравится Причем, кстати, интересный момент Здесь боты... Они всегда заскриптованы, они бывают попадаются, выходят из тех мест, где ты их не ждешь. Это вносит долю неожиданности, что мне нравится. Естественно, следующий режим у нас идет, это против игроков, где мы играем 4 на 4, те же самые карты, но уже живыми игроками еще та жесть. Тоже действительно надо приходить с собранной командой, потому что не собранная команда, ну, тут немножко посложнее, но вернемся к нашему интерфейсу. Следующий у нас режим идет э, тренировка, где мы можем взять нашего оперативника, пойти пострелять по мишеням, полечить и тому подобное, и посмотреть, какие способности, как ведут себя во время боя. Кстати, если вы посмотрите правый нижний угол, здесь вы увидите очередь тех классов, которые находятся в данной игре. Например, сейчас у меня по Дальнем востоку сейчас ЗБТ, понятно, здесь очень мало людей. Все-таки на больших западников они сейчас спят. Но в данный момент можно посмотреть, что в очереди находится один штурмовик, нету ни одной поддержки, э, два медика и два снайпера. По факту сейчас кто-то из этих вот четырех человек поменяет свой класс на поддержку и команда сразу наберется и попадет в бой. Это довольно-таки удобно, когда ты видишь, что какого-то класса больше, какого-то класса меньше, можно поменять на другой класс и, соответственно, быстрее уйти в бой. Вещь зачетная. Следующим, что мы посмотрим, это у нас в виде как плюсики в правом верхнем экране. Нажимая сюда, мы можем увидеть тех игроков, с кем мы уже играли. Вот они игроки, с кем я лично играл. Это избранные, это те игроки, которые добавил к себе в друзья, потому что с ними действительно можно хорошо поиграть, это адекватные, хорошие люди, которые достойны того, чтобы, блин, собрать хорошую команду Это действительно очень классная идея, можно вот, как видите, нажать на плюс, я вот нажму, им придет приглашение и, по-моему, попадет в мою, в мою команду а также можно добавить в избранное Потому действительно это классно Классно придумано Увидеть того, с кем ты недавно играл И пригласить его к себе в команду Офигенная штука Следующим мы увидим это оперативники Оперативники мы естественно разберем в следующем видео Но пока я вам мельком покажу Это вот у нас штурмбик, поддержка, медик, снайпер Естественно можно посмотреть и их выносливость, их здоровье как они выглядят, можно например, выбрать выпил, но у меня выпил не выкачен. Напомню, еще раз, ценники, это все предварительные. Лично мне очень нравится гром. Выбирая оперативник, вы можете посмотреть его способности и вооружение. Следующий у нас идет, это обучение. Советую всем пройти обучение, потому что в каждой игре и в этой особенности есть нюансы, которые надо знать. Поэтому, проходя это обучение, вы получите не только опыт знаний, но а также игровой опыт и валюту, что немаловажно на начальном этапе игры. Следующим у нас идет это идет магазин. На данный момент это SSO вот 2013, боец поддержки, гром и вымпел. Здесь показаны оперативники, которые продаются по скидке, либо те оперативники, которые будут продаваться редко. Но еще раз напоминаю, это все предварительно. Например, видите, вымпел 2004, стоит не 7500, а 5000. Поэтому покупать таких оперативников более выгодно, накапливать, естественно, нашу денежку. Но данный оперативник не интересует, точнее не интересует, мне интересует один оперативник SSO 2013. На него я, кстати, и коплю голдишку. Следующим у нас идет профиль. Профили на данный момент доступно не все, потому что, как видите, недоступна в текущая версия игры. Все-таки игра еще находится в ZBT и многие вещи поменяются. Что нам доступно сейчас? Здесь мы видим уровень нашего аккаунта, а также сколько опыта нам надо для получения следующего уровня. На начальном этапе уровни дают на возможность открывать некоторые элементы игры. Естественно, когда все элементы игры уже будут открыты, уровень просто показывает нашу опытность. И эта оп опытность нам. Видна во время загрузки в бой Мы сразу видим, какой оперативник более опытен Какой нет Следующее, что нам известно, это эмблемы Эмблемы также видны У нас в правом верхнем углу но ну и нашим союзникам И нашим врагам видны, когда мы загружаемся в бой Специальные эмблемы Такие как Альфа-Тес, супер -ТС и тому подобное В АГФС доступны периодически И будут вводиться в игру Напоминаю, ценник предварительный. Следующий идет приобретаемый, который можно купить за игровое золото. Также есть наградные, которые можно получить за определенные достижения в игре. Например, наградная вот эмблема за вот 10 медалей таких вот. То есть здесь уже можно похвастаться своими достижениями в виде эмблемы. Ну, лично мне нравится пандочку. Видите, пандочку, скорее всего, это будет Статистика на данный момент нам еще недоступна Потому что она находится на стадии разработки Но уже можно просмотреть приблизительно Что здесь будет показано Это любимое подразделение Сколько было сыграно матчей Всего ликвидаций, Любимые режимы, победы Естественно, любимая роль И сколько открыто оперативников Ну, уже, естественно, много будет всего Сколько там было в голову и тому подобное Ну, естественно, стандартная статистика Дальше, что мы видим в правом верхнем углу Это премиум Здесь можно посмотреть, а также купить премиум аккаунт, точнее активировать. И что этот премиум аккаунт нам дает. Например, к опыту оперативника, к опыту за премиум у всего отряда и к опыту за премиум у союзников. Соответственно, вот, к награде за бой 50%, ну естественно 50, 20 и 10. Ну, как мы всегда знаем, премиум аккаунт это вещь обалденная, которая помогает нам быстрее прокачаться. И последнее, что находится у нас в графе «Профиль» — это медали. Медали здесь очень разные, очень специфичные. У каждой медали, соответственно, есть описание и виден прогресс, который нам нужен для получения данной медали. И последнее, что у нас доступно, это графа «Повторы». В повторах можно посмотреть бой, который мы сыграли недавно. Также можно посмотреть, с кем мы его играли. Ну и набраться опыта, посмотреть сам реплей, сделать ошибки на свою работу и в следующий раз сыграть уже более внимательно, более достойно и понять, где ты был прав, а где ты был неправ. Ну, естественно, есть такая графа, точнее, не графа, а есть такой элемент, как вот в правом верхнем углу, это когда у нас, Когда он у вас активен? У вас горят три желтых треугольничка. На этом мы в принципе разобрали весь интерфейс. Следующее видео у нас будет видео про оперативников. Ну и соответственно третьим видео вы увидите геймплей. Все ссылочки на эти видео будут под каждым нашим видео. Если вам понравилось, либо не понравилось, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои мнения, комментарии. Напоминаю, разработчики все это смотрят, читают и делают игру лучше, основываясь на вашем решении. А с вами был канал Вот Дева его ведущий аннигулятор. Пока-пока.